А в нашей стране на данный момент вот тот огромный потенциал, который профсоюз имеет, не используется. Почему-то? Ну, мне кажется, э, законодательная база совершенно разная. Mm -hmm. Во-первых, наверное, действительно нужно много говорить об этом. Что такое профсоюз? Э, и человек э, должен знать, для чего он ему необходим. А он действительно ему необходим. Особенно когда он... Э, будет связан с трудовыми отношениями э, со своим работодателем. Э, это на самом деле э, такая организация, которая э, может помочь ему э, в отстаивании своих интересов, через которую он может отстаивать свои интересы, то есть доносить до работодателя, э, с чем он не согласен. Или что бы он хотел изменить в своей работе. То есть предложения какие-то вносить. Не только как бы требовать, но и предложения внести, вносить для улучшения э, как бы, работы того предприятия, где он э, трудится. Я вот сейчас, на не... момент хотел затронуть. А кто должен быть вообще членом профсоюза? Посмотрите, вот, вот мы говорим сейчас о работодателе. Отлично, кто такой работодатель? Это некий мужчина толстый, да, с большим кошельком денег, который ездит, значит, владельц, владелец пароходов, значит, кораблей, да. А есть вот член, члены профсоюза, значит, наемники. А кто вообще члены профсоюза? Я вот, например, не считаю, что членами профсоюза, на самом деле, должна быть администрация, предприятий. Даже на уровне начальников структурных подразделений и его заместителей, они не должны быть членами профсоюза, потому что единственная их задача и цель – все их деятельности является фактически они являются проводниками тех требований, тех установок, которые дает вот этот толстый работодатель, который сидит где-то далеко и владеет всем. Я не согласна с этим. То есть, вот когда мы вот сваливаем всех в кучу, сваливаем всем кучу, у нас и не получается, понимаете, взаимоотношений здоровых. Uh -huh. Потому что этот человек заинтересован в том, чтобы решение работодателя было как бы усвоено коллективом. И он делает все для этого. Вот, как говорится, для того, чтобы чего-то достичь, чего -то достичь, нужно сначала решительно размежеваться. Как говорил Владимир Владимирович Ленин, для того, чтобы объединиться, нужно сначала решительно размежеваться. А в нынешнем профсоюзе у нас все свалили в кучу, понимаете? Но не может заместитель директора по вопросам финансов отстаивать интересы какого-нибудь Василия Кубкина, который получает там 2500 рублей в месяц. Он не заинтересован в этом, он гораздо больше заинтересован в том, чтобы отстаивать интересы владельца пароходов, кораблей и железных дорог. Вот у нас как раз в этом и проблема. Да? В нашей сознательности, да. Но сознательность ниоткуда не берется, любая сознательность базируется на интересах. Ну, без... У меня есть интерес, отстаивайте, значит, как говорится, желание своего богатого работодателя. И у меня есть, например, интерес отстаивать интересы какого-то там парня, да? А Естественно, вы... это интерес для меня более... А почему вы считаете, что э, у начальника там какого-то подразделения нету тоже своего интереса? Так он у него есть, понимаете? Он у него есть. И этот интерес реализуется в том, что он непосредственно контактирует, так сказать, с владельцем и, в общем-то, он его все пироги и пряники и плюшки с удовольствием отваливает. Это мы и видим прекрасно, что у нас как тоже называется менеджеры, получают прекрасные плюшки. А почему эти плюшки платят? А для того, чтобы они реализовывали вот эти вот предпосылки и те вот как бы установки, которые на них спускают. они ну, все и все через них на коллектив приходят, понимаете? Через этих людей. Все понятно. Но дело в том, что эти же люди, они также нуждаются в защите. Они также нуждаются, но... Ну пусть они организуют свой профсоюз. Профсоюз VIP-менеджеров, понимаете? Ну, не бывает профсоюза колхозников и профсоюзов, там, я не знаю, э, сельскохозяйственных холдингов. Не бывает такого профсоюза. Это просто там собираются люди, у которых совершенно разные интересы. Нет? Да. Интересы работников и в то же время интересы государства. Хоть-хоть, как, как мы вот не хотим, но мы живем в этом Давайте, в обществе. На свою рубах ближе. И этого никто никогда не отмерит Нет, вот смотрите, если кто, еще кто не понял Профсоюз это такая организация, которая как раз Интересы работодателя, интересы работника Как бы взвешивает И находит какой-то компромисс И благодаря профсоюзу ну, да. раб, Работник, рядовой работник И работодатель, вот этот самый дяденька они могут встать на одну ступень благодаря профсоюзу и на одну социальную Да ступень. дело в том, что вы понимаете, в моем понятии, в моем понятии, работодатель и работник, они должны все время быть на одной ступени. Мне кажется, вас слишком все усложняется. Все очень просто. Прочу, Смотрите, да? Есть интересы. Но ну, да. ну, есть да. интересы. У вас есть интересы? Есть у вас интересы? Безусловно, есть. Мы, у меня есть интересы. Ну, есть. Если у нас интересы совпадают, тогда мы с вами мы... объединяемся. Ну да. Если да, у да. нас интересы не совпадают, сколько бы ни мы ни рассказывали о том, какой хороший профсоюз. Да? Ну да. Ну да да, да, да, да, Алексей, Ну невозможно согласна. собрать. Ну, я Интересно такое же есть, ну понятно, понятно. Понимаете? Интерес, да, у того же начальника Конечно. есть интерес, да, у еще у больше с... получает. У него свой интерес, у тебя свой интерес. Но у я интерес. хочу сказать, вот у нас, мне кажется, вот по сути, вот э, неправильное представление, ну хотя у нас это так сейчас и есть, mm -hmm. что работодатель действительно вот определенное звено работников Всего... подчинил себе с, с помощью да определенного звена руководящего выполняет свои задачи. Конечно. И в этом профсоюзе не могут находиться люди, которые транслируют на людей, транслируют на людей те неприятные как решения, которые принимает работодатель. Те же решения по сокращению, те же решения по снижению заработной платы. Вот чё, через кого он транслирует? -то? Он транслирует непосредственно через административных работников высшего среднего звена. И вот хочу как раз поставить вопрос о том, что невозможно в одном профсоюзе держать, как говорится, и волк, там может быть, и овцы. Ну не может быть там. В одной организации, в одном стаде не могут быть одновременно и волки и овцы, они должны быть в разных стадах, понимаете? Ну пусть они организуются, свой профсоюз волков. Мы будем организовывать свой профсоюз там, я не знаю, шакалов там или кого-то еще, а эти будут, значит, овцы, да? А тут, получается, их в одну кучу свалили, поэтому профсоюз просто-напросто весь какой-то вообще непонятной функцией выполняет. То есть, он вроде бы, вот мы за всех. За кого за всех? Давайте разберемся. За кого за всех? То есть, мне кажется, первая проблема нынешних профсоюзов состоит в том, что там просто-напросто люди совершенно разными интересами. Разными интересами. Возможно, надо подняться не по признаку даже, по профессиональному признаку. Энергетики, там, шахтеры, там, еще. Да, Давайте, например, люди, которые имеют зарплату там ниже 10 тысяч рублей. Может быть, так вот даже. И... Вот может. Но э, развитие профсоюзов, безусловно, оно необходимо и оно не должно стоять вот на том уровне, который сегодня есть. То есть это прекрасный социальный институт, да, да, да ну то есть это прекрасный социальный институт. И вот, Наталья Валентиновна, я хочу от вам задать вопрос, если бы вам предложили сейчас еще на 15 лет стать председателем профсоюза, стали бы? Вот в данной ситуации в России. Какие-то да, выводы, оценки для себя сделали. Вы имеете огромный опыт.